Боже, убей ее, уже через чемич. У моего мусиндаиру. Ну не Что? Аж пиздец. Да, все, все, все. У меня уже, блять, даже, блядь, по одному кадру 10 секунд, нахуй. У меня зависло а? только что. <laughs> зависло. да. нахуй зависло просто а так Пошу. он еще. Как яйцо. Хорошо. Чисто все-таки там, там, там, там, там, здесь. здесь. Если бы она вот сейчас проходила там. кого? Есть лишняя пушка. Ты понял, да? Ты подошел, да, тихо.